Татьяна Шацких. Азбука в загадках. Часть седьмая Может плавать в океане, может ползать посылание, Панцирь в клетку, как рубаха. Кто же это? Чипажа. Кто там прыгает по веткам? Кожуру кидает метка. Есть пирожное безе. В зоопарке? Чипажа. В дом воришек? Не пускает. Лаять, прогонять, кусать. Всю науку на знает умненький. Ск. Легок на подъем зайчонок. Съежился в клубок ежены. Волк взъерожный прики, Что в словах За буква их